Сейчас мы будем всех резать. Под юбкой нож храним. <coughs> Я просто нож высмотрел, где он. А ты же сэмпай, Я сделал просто восхитителя сэмпай. Это просто что-то с чем-то. You... Здравствуйте. Okay. А ты в порядке, слышишь? <laughs> а ну это просто жесть нет ну вы посмотрите на этого прекраснейшего молодого человека который я собственно так тихо ладно смысл а как а почему ты сразу начала есть я все сломал, вот это я молодец Все, начинается процесс нашего плана Я надеюсь, наш план удастся А я тебя немножко подстрахую, так сказать hey, you... Что? А я не понял, какого черта? Ам, вообще ничего не понял А как она сквозь кабинка просмотрела? А... Вот это найс nice. Найсово nice вообще. Я тут немножечко, совсем чуть-чуть посмотрел. И мне понравилось то, что я увидел Теперь у меня совсем другой план Я хочу сделать красиво Яд это, конечно, хорошо Но, как по мне, огонь Это намного лучше и быстрее Принесла себе водички Да, я много пью водички Поэтому принесла целую канистру Водички, ничего бесполезно. Все абсолютно в рамках закона Кто это бросил тут? Я вообще чисто стою тут я вас так легко обдурить, ты, наверное, понял, в чем прикол, и я, соответственно, понял, приколдес, приколдесный. конечно, ничего не говори, мотаем время, они болтают, болтают, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, ты пошла, неадекватно, вот куда она пошла, вот куда, подожди, стой, куда вы идете, тёлочки, можно мне с вами, я просто, просто иду... С небольшим тазиком бензина что тут может вообще быть подозрительно просто с вами как лучшая ваша подруга ай ты вообще нормальная нет я пойду твою ж мышь я испугал смысле не сработало ам не понял куда вы пошли. Ам, с вами все в порядке. Они пришли поболтать. На... Ам, в смысле. А. Она ей говорит, что пахнет бензином, будь осторожна. Вот это вы, конечно, подставы. Вот это подстава. Оно не работает так, как я планировал. Вот это найс. Nice. Собрались, побежали, побежали люди. Это хорошо, это хорошо. Я двери закрываю и. Нет, а куда она идет? Я надеюсь, она на центр идет. Давай, давай, давай, потихонечку, не спеша. Применяем наши полученные знания. Иди, иди. Я просто. Я сантехнические части выполняю. Да-да-да, это бензин. Ты поосторожней. Мало можешь зажечься обо что-нибудь. Там свечка, кстати. Yeah, right. а, no. Я ее предупредил. И вообще, меня здесь не было. Я вот тут стою. Я просто нюхаю воздух. Пойду учиться. А что делать? Учеба надо. Я буду учиться, потому что надо учеба. Пришла полиция. Три тела одинаковых. Ну почти. Нашли труп Асаны наджми. Полиса не знает, что стало причиной убийства. Полис задает всем вопросы. Полис... Полиция лох. Нет, ну миссия выполнена, это очевидно гениальнейшая тактика. Нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем эту трагедию. Опа, толстяк. Что вы такие грустные, а? А? Чего вы? Я не вижу радости в вашей жизни. Надо радоваться жизни, потому что жизнь она прекрасна, ведь. Чего вы такие грустные, пацаны? Я буду ходить вот с такими пилами, чтобы пилить всех людей. Это что за что за инновация? Добрый вечер, куку ёпта. Здесь съемка видеокамеры запрещена. Камеру вырубаю. Я не помню как. Во. Что у нас здесь есть среди читов? Ха-ха-ха. Это интересно. Давай для начала сохранимся, потому что я не уверен, что все не забагуется. Bad time, вот это интересно. Вот это интересно, что мне можно сделать с человечеством. Протокот... Извините, простите, это не я. А, на. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. <смех> Оп-оп-оп. <смех> Что ты там делаешь? Оп-оп-оп. Опа, еще в смысле? Она где? На крыше? Как это так? Опа. Ловим, ловим. Три раза делаешь такое упражнение. не будет, болеть. Полиция убежала в живых. Отлично. Сэмпай уничтожен. Ой, а это что такое? Что все? Кажись это все. Я поехала, да? Нет? Окей. Эбола. Эбола мод. Ёб твою мать. Звучит страшно. Талк. Um, <смех> как... А, да? Я эбола. Извиняйте, пацаны, что я такая сегодня неаккуратная, конечно. Ой. Ой, мне кажется, что я вообще уже игру сломал, нахрен. Мне кажется, что пора заканчивать. Так, мне кажется, я сейчас вообще страшную игру. Для нас сэмпай эмпай Все. Как капец. Печально, конечно. Но тут есть команда Snap, это я еще заметил в первой серии, вроде как. И оно делает вот это вот. И мне интересно, что произойдет. Всё, мне кажется она перестала любить симпа и все и она полностью рихнулась. они все боятся меня о я даже не знаю можно такое ли показывать я не могу ничего найти я не понимаю слишком далеко где я где куда kill him я нашла нож хорошо если я не могу тобой владеть, никто не может тобой владеть. Это было красиво. Э, э, э, -э она, она сама отвертку, я ничего не нажимаю. Она сама нажимает на отвертку. Она сейчас сама кельнется. Я вот мои руки, они гладят меня. Не надо. Она сама делает. Я прив... ничего не знаю. Сейчас мы получим хорошую концовку. Нет, она сделала это сама, окей? Гейм окончено, да? Я так понял, хорошая, лучшая концока все окей. Мне понравилось. Я бы даже похлопал. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по симулятор. Давай, удачи. Я попал в Затекстуре. вас.